Здравствуйте, уважаемые. И вечер Хатун. У нее рано или поздно придет осознание того, что, ну, блядь, не в бабле счастье. Тебя это уже ебать никак не как. Да, должно. да. Фы. Дело вовсе не в деньгах. Главное, чтоб дошел смысл послания. Слушай, а че ты в повара не пойдешь? Ты может быть ей не воспользовался, но, возможно, должна быть, да. Может быть. А может и нет. А может пошел ты. Ладно, делаем бухлено. Так. Что такое, а? Интересно. А? Дело, чтобы, блядь, русский язык, сука, процветал, блядь. Было о чем попиздеть, блять. Я таких придурков немало полидала. А? Это всего лишь логика. Откуда ты знаешь? Отверблю.